Слава на Бога! Спасибо группе прославления, чудесная хвала сегодня была. Благодаря группе-то на хваление, в чудесных чудесная хвала, Днес. Духовное восстановление пережил. Проживлял духовно восстановленный. И сегодня я хотел поделиться с вами словом. И несколько ка искам, Господи, с вас. Ну, верю, что оно будет небольшим. Верим, что это будет маленьким. Ну, как получится? Ну, как то все получится? А, я хотел прочесть... Для начала второе послание к Коринфянам. из да второе послание к на, на, на экране мы можем читать на болгарском языке. Третья глава. Второе послание к Коринфянам. Третья глава. Третья глава. 17-18 стихи. 17-18 стих. Господь есть Дух. А Господь и Духот. А где Дух Господень, там свобода. И где Твои Господня Дух там и свобода. Скажи Аминь. Скажите Аминь. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от слава в славу, как от Господня Духа. они а всички с открыто лица, как в угледало, глядя Господната слава, се преобразяваме в същия Дух, от слава в слава, както от Духа Господин. Аллилуйя. Глядя на Иисус Христа, мы преображаемся в Его славный образ. И глядя Иисус Христос, се преобразяваме в Неговия образ. А вы знаете, что на прошедшей неделе был большой праздник в Болгарии. Миналата седмица гулям праздник в Бол 3 марта что было? Как вы, обычно, на 3 марта? День освобождения, освобождения. Болгарии от османского ига. День Спасибо на большое. на Болгарию от османского рабства. Вы знаете, рабство. вот только вот узнав цифру, да? И куда-то цифра-то? То есть 520 лет 520 години эта нация находилась в рабстве. Тази нация и была под рабством. По таким гнетам. Под таким игом, да? Под э, османскую иг игу. Здесь есть, есть такая знаменитая книга, она такая называется "Под игото". Има одна известная книга, тясно говоря, под игото. В ну, переводе на на русский "Под игом". И в ней очень хорошо подробно описывается, как болгарская нация находилась вот в этом. И в ней, в ней много добрее подробно все как болгарская нация была под османскую таким, игу, да, таким страшным рабством. И вы знаете, вот сегодня мы живем в освобожденной стране. И я хотел бы немножко об этом так вот проговорить, докажет, днес, что в моем, Че, в моем представлении Болгария ⁇ это особенная страна. Так как она когда-то была в рабстве. Ну, как, например, Израиль, да. Израиль. Был в рабстве 430 лет бил под тут и потом благодаря богу и благодарение на бог вышел из-под египетского рабства изляза и израиль знает цену свободы, и свободы. так и болгары знают цену свободы и такая болгарии этим сильно дорожат и много Вы знаете, я живу в Болгарии уже 15 лет. Живя и верю в то, что рано или поздно я получу болгарское гражданство. вчера ну гражданство. И тоже стану болгарин. что болгарин. Ну несмотря на то, что я немного не похож. не Но вот здесь я себя чувствую как дома. сам в Откуда бы я не возвращался. Вот когда я тогда в там. С Южной кореи от Южной кореи, из Китая. китай из ирландии от ирландия из германии от Германия, с казахстана от Казахстан. я вот въезжаю в варну а, в Лизамбу, и у меня знаете легкий от просто открывается и ну когда наташа рядом я говорю наташа <laughs> я чувствую что я вернулся домой и вы знаете что я чувствую в болгарии я чувствую себя здесь свободным. Только свободен. Может быть, это только мое переживание. Но ну, знаете, я могу сравнивать. Могу я, например, был в Германии. Например, в Германии был в Ирландии, ну, в Ирландии. Во многих, во многих странах. Во я был в более чем 30 странах мира. Не везде я себя чувствую уютно. И не на если уютно. Я понимаю, что ну, это какие-то определенные такие районы, территории. Разберем, что вас районы, И где-то все еще власть демонов, она ощущается. Что что Какой-то бесовский контроль. Какое-то оккультное влияние. Влияния на... Ну, например, я был Я был в Германии. И вы, в и вы знаете, я, я чувствую в Германии себя неуютно. Германии неуютно Но это, это опять же не высуждение. Не, не Германия прекрасно страна. Германия <laughs> и я был в самой красивой ее части. И я приехал в город Баден-Баден. Который как переводится? Как купаться, купаться. Да <laughs> да ну, в этом городе хорошо купаться. То есть, град, ты много хубово до да купишь. Тепло. Много тепла. Уютно. Уютно. Реки, озера и такая, такая рек... красота. Имею озера, реки и много красивого. Во Францию можно по мосту, а так просто перейти. И просто по мосту мост можешь да, да уйдешь во Францию. Через реку. Через, через э, река, реку Рейн. Через э, река Рейн. Здесь на стороне Германия рыбалка запрещена? в Германии изобрели, ну да, рыба. Там можно через мост перейти во французский. Имена ваш прозмосто, и во французовечи <laughs> можете <laughs> да ловушь. Ну я же рыбака. На лесом э, э, рыба. Я... Рибар. Рибар, да. Захожу в лес. В лесом фагура. И, ну такой лес, буквально, вы знаете, он там вычищен. Ногу чист. Вы представляете, в лесу в, в Германии? В фагура в, в Германии. Подметают. Те там. Там убирается. А, Почистват, мытят. Да, специальные уборщики. Има специальни... Стоят урны. Специальные хора. Има кошевые, что. Люди научены бросать мусор в эти в кошевые. Но де? идеальная чистота просто. Идеально, идеально чистовешь там. Идешь вот по этому лесу. Порвешь в тази гора. Я шел также с еще одним священником. Бях с друг священник. Ну тоже люди ходят. Все что ходят и другие хора и все так чинно, все так пристойно, красиво. пристойно красивую. И тут мы выходим на какую-то полянку. И если на, не, на некого поляна. А эта полянка она просто полна белых грибов. А, тя исполнена с грибов. Ну просто уйма. Гри... Гриб, Уйма белых. Белых грибов. Белых <laughs> Уйма белых грибов. Ногу Подосиновики. Под гриб. Разные грибы. Да, Мон... различные гби. Мона, монотарки, да, по болгарски. Монотарки. <laughs> Я как бы в своей простоте у нас в Казахстане это просто, ну, в и просто собрал. Наклонишься, и подрезал ножичком и, и в пакетик и набрал. Думаю, сейчас соберу Да Домой вернемся и с картошечкой пожарю. И, с и уже вот так наклоняюсь. И мне говорят, нельзя. И называют, не, не Грибы, они для животных. животных. Но это будет вот для белочек вас кат А для людей иди в магазин. А за уйти в магазин. Потому что бабушка вон там на тебя смотрит, уже смотрит. на ты гледа. Она позвонит и уже через 10 минут здесь будет полиция. и только что ты И тебя возьмут, заберут. Ну, конечно, там тебя не посадят. Но штраф будет хороший. Но, что ты можешь гуляма глобо. Я думаю ну, вообще. Скобочку забил, думаю, раз. Думаю, ну пойду я на рыбалку. Ну хотя бы на один рыболов. раз вот в Германии на, на рыбалку сходить. Я еще не знал, что во Францию можно было перейти не через знаю, мост. Во Франция Говорю, а на рыбалку здесь можно сходить? Говорит, ну чтобы вам сходить на рыбалку, на вам здесь надо 8 месяцев отучиться. Надо 8 месяцев отучиться. Да, да специальные курсы пройти да мне получить диплом рыбака да получите дип диплома на рыбар. потому что вы должны знать что, да что рыба она не должна страдать. Рыба не да страдать у вас должен быть специальный деревянный молоточек да специальный... вы поймали Дырвен... рыбу если вы хотите ее с собой забрать Чук. вы должны ее так вот нежно держать нежно да держите. и очень аккуратно ударить молоточком Но по голове, аккуратно со шук, да я ударить по голове. Рыба должна умереть. Рыба да умре. Потом ее надо вскрыть. Да я ну, сделать операцию. Да. Да операция. И, ну, ну, я врач, я думаю, а ну, это лекарь. легко. Потому что потрошки должны быть отдельно. За что а рыба должна быть отдельно. А и рыба ну, то есть это очень довольно сложный ритуал. Тва ритуал. Но и то, чтобы вы поехали на рыбалку в, в, в, на рыбу, в Германию, вы приезжаете на, о, на, озеро, на озеро, и вам заранее нужно заплатить хорошую сумму денег. И, и чаще всего пари. вам не разрешат ее забрать, и эту рыбу. И просто рыбу надо достать, просто взять, вот отцепить вот, от крючка, Закачал. Смазать ранку, на которой э, вот, крючок зацепился. Да зерана, на, на губе ранка должна быть на... антибиотиком специально. Антибиотик". Этот антибиотик у нее должен быть в кармане. Да има, антибиотик". Поцеловать эту рыбу. Та И потом очень нежно ее отпустить. Чтобы на ней не осталось ни одной царапинки. Ни одной ранки. Рыбка не должна пострадать. Она не должна мучиться. У нее не должно быть страдания. ему страдания. Я что-то мне как-то уже не хочется жить Мы вот. В миссис когда вот живее. В, в такой то ну, Где так все сложно где как это. вот так. Толку, трудную и сложную. Ну я вторую циферку поставил. А Сложней вторая то цифру. Грибы собирать нельзя? Не можешь собирать губи. Рыбу собирать нельзя? Не может да уйти выдашь на рыбулов? Ну я ну я вообще мечтаю еще поохотиться. А со что иском да уйти тебя на лов со что? И на меня посмотрели, и на меня погледнаха, и ничего не сказали. И нищо не казаха вече. И я понял, что лучше даже и не, и Разбирах, не спрашивать. Разбирах, че дори добре, не питам. Болгария. Болгария. Вы знаете... Куда хочешь? Вот иди в лес. В там полно грибов. Много грибов. Я видел снимки, где люди набивают полный кузов грибов. Я свеждах, цяло, испол, испол, вот, с грибик, Маринуют эти грибы там банками трехлитровыми. Ну, все так же, как у нас. Птичку по всему в, СНГ э, так. Никто ничего Союз. не смотрит, ничего не видит. Не, не, не, не могло бы. Вы знаете, вот я... Подводный охотник, да? Если что, причем подвода да Если я еду в Турцию, а вам в Турции? Для подводного охоты мне надо купить лицензию. И требуется да купить лицензию, чтобы много долововом да подвода? А если я поеду в Испанию, а куда в Испанию? В Испанию мне надо купить лицензию. И в Испании требуется да иметь лицензию. Ну и так далее и тому подобное. В Болгарии лицензия в не нужна. Болгарии не надо, нуждаются лицензия. Морская рыбалка подводная в том числе. И морск, морский рыболов дури подводный? Она бесплатная. Твоя бесплатная. И вы знаете, вот, вот это в моем представлении свобода. И в моем моем представлении твоя свобода. Когда ты просто можешь спокойно сливаться с природой. спокойно можешь досливаешься с природой-то. И не чувствуешь, что за тобой следят. И не <laughs> услышишь, что чиняк у тебя следит. Что тебя вот просто за за то, что ты поднял. За твои часы, вдегнул гиба. Просто вот так поймают, да, и сладят да знаете, зимы. я вот пережил это буквально на этой неделе. я коротко расскажу о своем друге. на что расскажешь мой у меня есть вообще два хороших друга. два они болгары. один из них легенда. легенда. это просто легендарная личность болгария. твоя на болгария. это Васил Атанасов. твое Васил Атанасов. он ныряет под воду, под вода, и он является подводным охотником и под и ловить, уже более 60 лет. Повеча, повеча от 60 Ему сейчас 76 лет. На 76 сега, он сейчас ныряет на острове Тасос. И сега сегмурка, сегмурка на остров Тасос в Греции. в Греции. И вы знаете, он ныряет Каждый Божий день. И всякий Дензенбурга? Это просто настоящий, да, это настоящий фанат, конечно. Твоя, твой фанат на Това? Он этим живет. Той живее? Иногда я думаю, За что... Он и спит под водой. Потому что он ныряет от 4 до 8 часов За каждый, тут к, каждый Божий день. 4 до часов всякий день. И практически всегда, редко, когда он не стреляет рыбу. И, <laughs> и вы знаете, Бог как-то нас свел. И, и Бог не Я его не искал. Он нашелся. <laughs> <laughs> Я решил себе заказать гарпун. Решил, да гарпун. А, для подводной охоты за подводная охота. А, это человек делает Подводилов. свои авторские гарпуны. И свой авторский Они называются ган ну, эволюшн. Потому что он проделал очень большую эволюцию. От простых гарпунов От до сложнее. И Эти гарпуны, которые он делает, они безоткатные. И те же гарпуни, которые правит, это без без, отка, без без отка, да. без откат, да, и на Болгарске такая. Что Потому что вы знаете, вот, например, сегодня уже делают такие пистолеты. Несвече правят такие э, Пушки, да, и делают их в основном э, Израиль. И правят из Израиль. Пушки очень хитрые. хитры. То есть они нет отдачи. Нямо... Да, да ну вот, вот евреи, правда? Ясо да? да, евреи. <laughs> ну вот как вот можно придумать пистолет, у которого нет отдачи? Как можно изместить пистолет, какой-то нямо э, в Рыштане? Я служил в армии. Я а сбегал в армию. И стрелял с пистолета Макарова. И Макаров. стрелял от э, мака, Макарова. Вы знаете, прежде чем научиться стрелять с пистолетом и Макарова, и научиться стрелять от пистолет, нас учили заставляли держать кирпич в руке. <laughs> и вот держишь этот кирпич. Да. Та же, та ну, первое тухла. время понятно, чтобы долго его не невозможно не, не не да держишь тази тухла. Но потом приходит на тренированность. Но после у этого пистолета. Но пистолет. Знаете, нос задирается. Но задирается. Ну трудно научиться целлять пистолетом Акару. Да, Нужно иметь какую-то металлическую руку Треба да металл на рука. С израильского писали стреляешь вот просто вот так, ну, вот, как будто ничего не произошло. Просто стреляешь вот пистолет, И понятно, что точность она сильно увеличивается. И точность теста увеличивала. И вот такой гарпун делает Васил Лтанасов. И такой гарпун правил Васил Лтанасов. Я заказал у него этот гарпун. Пурычих, кто гарпун? Мы с ним. Запознакились с Снегу. И потом меня пригласил к себе на Эмине. Он здесь, когда бывает в Болгарии, он э, ныряет на мысе Эми, Эмине. Это в сторону Бругаса, если ехать. И то мы покани на Эмине, Эмине то Болгарии. он начал делиться какими-то своими секретами. И започено да Бесплатно. Бесплатно. Просто так. Я нырял вместе с маст грандмастером. мастером с вот свои 76 лет. У него задержка дыхания под водой. То есть под вода. Спокойно при том, Спокойно. больше двух минут. Две ну, примерно две с половиной минуты. Некаде две минуты полу. Динамического опное. Динами, то есть это задержка дыхания. Задерж, задерж, задерж, Когда охотник дишины, еще и ластами там. то есть, что, под под время. Нагрузка идет, а он не Има дышит. на, вани, на той диши. И, конечно, очень много секретов. Има много тайни. Не буду долго на этом задерживать, потому, что за этот, этот мир, он мне очень нравится. То здесь Я могу об этом говорить очень долго. могут договорить за а, и еще второй друг. Второй я прятал. Это Филипп Ангелов. Филипп Ангелов. Он неизвестный нориачик. Той неизвестный Но у него обное задержка дыхания. Но не говорю то обное. Больше трех минут. Три минуты. Примерно три с половиной минуты. Три минуты и опять же, динамическое обновление. И ныряет он очень глубоко. То есть мурка много на глубокую. И стреляет он очень большую рыбу. Треля много гуляма рыба. Здесь, на Черном море. Только в Черном море. И здесь очень трудно стрелять. Много трудно, и стреляешь гуляма рыба на Черном море. Даже если, если я ни одной рыбки не подстрелю. Я знаю, что Филипп всегда подстреливает да рыбу. обязательно либо, знам, половину улова дала на, на меня. И мне это приятно. А мне приятно? <laughs> вот за что я люблю Болгарию? По вот, обичам Болгария? Сейчас, конечно, маленькая, и люблю болгар. Обичам Болгарии. И вы знаете, э, я вышел на пристрелку так называемую. И слязух на... Чтобы При... пристрелять свой гарпун. — И когда стреляем свой, свой гарпун? — На этой неделе в пятницу. — В в пяток. — Я вы, выехал на Черное море. — Из на Чёрный море? — Один. — Сам. сам. — Потому что Василий Атанасов уехал в Грецию. — Василий Атанасов, в Греце. Филипп работал. — Филипп работе. — Я выехал. Ну, я же просто я не рыбу стреляю. Ры, рыба пока еще нет. — А что, не а остановились просто в стрелях? — Просто нужно подготовиться. — Жадать и и нужно гарпун подготовить. И гарпун да и Я все взял, по списку все прописал. Все их по списку, всечку написал. Но вы знаете, так бывает. Такая-то случка, когда вот несколько месяцев не стрелял рыбу. Не стрелял рыба, и потом выходишь на охоту. И вылизаешь на лов. И обязательно. И вот обязательно что-нибудь забудешь. Нечто, что ты забравишь. А вы знаете, вот подводный охотник что-то одно забывает. Э, подводный ловец забравил нечто. Ну, просто забыто. Ласты, например, забыл. Ты заправишь ласты. Ну все, ты уже как бы... почти не можешь. Почти не можешь ничего сделать. Ничто направишь. Не можешь плавать под водой. Или пояс забыл со Свенсоном. Или акку забравишь пояс. Или гарпун забыл. Или гарпун на забравишь. <laughs> Я в этот раз забыл полотенце. А то тебя под забрав хавлия. Я приезжаю уже на место, Вечу которое показал мне Филипп. кое мне показать, Филипп. Потрясающее место, такое красивое. место, Уточки плавают. Има утки. Лебеди плавают. Патки и лебеди. Я помолился, Госпоздал, Господь позвал Богу славу. Стадух слава на Бог. И вы знаете, вот хорошо, когда рядом с тобой вот такой опытный рыбак. И он всегда тебе что-то подскажет. А в этот раз я был один. Но я вот пережил Божье присутствие. И пережил в чем вот блаженство. И в какое блаженство когда ты уповаешь не на, человека, не на человека. А уповаешь лично на Бога. А лично на Бог. Я приехал на это место. Я говорю, ну вот я приехал. Аздуйдох. Полотенце забыл. А, канистру с, с мыльным раствором тоже забыл. И нямом сопум. В новый э, костюм, который я себе купил в Турции, И я нов... сейчас костюм не, то купи в Турции в сухую не залезу не много да усложено суху. что делать какое-то правило и мне тут же приходит ответ и, и получаем отговор ну покопайся может быть там какую-то тряпку найдешь а в машине на, путешествовал в Кувате может быть ты на мэриш я как багажник багажник порылся багажник путешествовал нашел свою старую футболку на свою это старая ну, все нормально става подхожу к воде у тебя привода ну думаю раствора да? нет ну я, вам раствор. я уже это делал Вече правих такая? Просто водой полоснул. Просто с, -с вода от морето. Вода холодная. А тя естудена. <laughs> <laughs> У меня ноги просто вот так, через 5 минут уже просто След я, минут, я, я их не чувствовал. След 5 не замрознаха, не <laughs> Тут ко мне сегодня подошли, сказали, вот на кречение хотят в море принимать. Сказаха мне, несколько... Несколько -то, -то ну, а, я, а я сказал, Муре. что я одену зимний свой гидротерапия. А <laughs> буду замуре. так медленно нас, наслаждаясь преподавать и водное крещение. И, <laughs> и, ну. <laughs> <laughs> вот. и я оделся а и зашел в воду. Вода. И вы знаете, вот каждое свое движение я промаливал. И всякое свое движение Я спрашивал у Бога советы. Питах вы знаете, святый меня когда-то так хорошо научили. Такая, мы научиха. Меня наставили, Такая мы Дух Святой дух. именно для этого нам дан. Затвание Он есть наш советник. То и наша советник. Так написано? Такая пища. Дух советник. Дух Он советник. Обо, обо всем нам будет напоминать. То есть что не напомню за все. Он нас научит. То, что не научит. <свят> Он нас наставит. То есть что не наставлял. Только надо у него спрашивать. Да я как-то проповедовал о том, проповедовал что я даже два, в магазин захожу. в магазин? Я советуюсь с духом святым. И со советом то со Что дух, покупать? Вода купя, а что не покупать? А вода не и вы знаете, редко я ошибаюсь. На хорошо. Дух Святой вообще не ошибается. Святая Дух вообще не Я могу ошибиться. Дух Святой предупреждает, вот это не бери. Но Святая Дух предупреждает, вот в ван гол зимой. Ну, то есть я во время вот этого нориания пережил просто какое-то озарение. И во время этого мурканы приживалах некого... Вдруг я почувствовал, что значит быть зависим от Христа. Вот этих инсайт. Да, какой будешь вводен от Святая Дух. Почему-то я вспомнил старую песню под водой. Под вода. Мы пели ее в старой церкви. И песня она звучала так. Мне хорошо в зависимости этой брать от тебя и отдавать тебе. И это пелось о Святом Духе. И вы знаете, его вот так плыл под водой, установил мишень имел э, цел Советовался со святым духом со Потому дух. что вы знаете подводная охота это опасный спорт Подводная подводный лов ну, это опасный Реально спорт. одна ошибка может стоить тебе жизни И одна грешка может из отестривать живота И отплываю Плавом Стреляя первый раз Стрелом воднож Стреляю еще раз под а, Оказалось что ружье хорошее Казалось бы Оно не сбилось за то. зиму За зиму то ничто не устану И вот я из пенопласта вот такая рыбка и имаше рыбка, рибка, цел. Да, и я ни, ни, ни разу не промахнулся. И всякий път попадах в нея. Я там благодарю Бога под водой. Благодарих, благодарих на Бог под Какая-то неописуемая радость. Имах не, не, много голяма радость, а, която не можех да упиш, И да вы знаете, упишу. я вышел из, водой, из воды. Из лядах от водата. Просто воздал Богу славу. Воздал славу на Бога. Я хочу сказать, это, этот выход мне понравился больше, И когда я выходил со своими друзьями. Опытными подводными охотниками. Несравненно лучше выходить на охоту или на рыбалку. Со Святым Духом. Со Дух. вот это вот мое такое свидетельство сегодня. Свидетельство днес. И знаете, я сегодня хотел для вас исполнить еще одну песню, И я, днесском... я уже заканчиваю. Что одна песня за вас. Я эту песню исполнял в прошлом году. Песня И эта песня тоже из моего хасидского творчества. Песен от моего, моего я творчества. там добавил какие-то слова, добавил новые думи. несмотря на то, что написано... Из песни слов не выкинешь. Но, пиши, пиши, че не можешь, да думи, Но песен, мне почему-то так это захотелось Но, сделать. Потому что я так? люблю эту песню. Но а, а, ну, там э, слова были такие, оно про море. Там, думайте, за море. Я очень люблю море. Много бича море. Я полюбил его здесь, в Болгарии. За в Болгарии. И мои друзья, ныряльщики. И мои приятели гмуркачи? Они говорят, мы вообще ничего не поймем. Ми, не, не что не разберем. Ты приехал из какой-то степи как из степи. С казахстанской Казахстан. степи. И ты здесь ныряешь? И тут ныряешь намного лучше других вот. Касагмуркаш, ну, други ты кто-то ныряет, вообще рыбу не может Ты не Первый да, год третий, да. Первый, второй год, третий, четвертый, Нет, второй, пятый. Третий, четвертый, Нет, ни одну рыбку только а не посылил. И мне А ты стреляешь? Я, я нырял с Василом Атанасовым. А сэгмурка, с Василом Атанасовым. Я, мы, мы, мы стреляли на равных. И на Я помню, как он посылил пять рыбок. И Я посолил пять рыбок. Потом он посылил семь рыбок. И я подстрелил семь рыбок. <laughs> ну вот молодежный пастор был свидетелем. Как... Было внутрь. несколько ныряльчиков. И я нырял тогда один. Сам. Ну точно, тоже со Святым Духом. Все, что со дух. <laughs> И только я один вышел из всех ныряльчиков. И саму сички я вышел с рыбой. И с Но я всю, славу Богу. Но воздам все, слава Богу. Потому Бог. что это он меня учит. Он меня учит. Друзья, конечно, тоже. Но Дух Святой это более универсальное что-то. Но Дух что -то. я исполнил эту песню в прошлом году. Я там добавил свои слова. Верю в то, что они от Бога. И там слова звучат так. Боже! Отправь меня в далекие страны. Сделай меня алым парусом. Ален парус. в этих дальних странах. В да, да Дай мне двигаться вместе с тобой. В, тези за одну степ. в этих дальних странах. В тези да я назвал эту песню песней миссионера. Песня на миссионер. И вот сегодня я хочу эту песню вам опять исполнить второй И раз. И вы знаете... Вот я был в Южной Корее много раз. Много по в Когда я туда только начал приезжать. Угадаю вам там. Еще одна благодарность болгарам. И Я вдруг там узнал. Там научих. Что я оказывается не кореец. сам Хотя в моем паспорте написано кореец. В Южной Корее я русский. В руснак. И ничего не докажешь. И не могу доказать. Лицом. Какой ты кореец вообще? Не все курец. Ты свой корейский язык не знаешь? Ты даже корейский не знаешь? Ну просто ты родился где-то неизвестно где. Чесеродил Ну я понял, что в Южной Корее я не кореец. Разбираешь, сын кореец. И никогда не смогу там работать доктором. И никогда не там Потому что наши дипломы там не котируются. За что ты знаешь, дипломы там не все признают? Там котируются только американские дипломы. Само ну, американские дипломы там все Кембридж Великобритания. Кембридж Великобритания. А в Болгарии? Болгария. А в Болгарии я кореец. А сам кореец и Болгария. Иногда китаец. Понятно, китаец. Ну уже все знают, что я кореец. Ну все знают, что он куреет. ну кореец, Курец. ну а тоже еще. -то и мне это приятно. Не приятно ну, ну хоть в Болгарии меня считают за кореец. Болгария, за Слава тебе Господу. За это еще одна благодарность. За то, Болгарии. Что и на благодарность, на Болгарии. И на освобождения. Но я хотела вам сегодня о Болгарии сказать. Же что истинная свобода все-таки. Истинская свобода. Она во Святом Духе. Там, где Дух Господень, Там, куда это дух Господень. так написано, я только что прочитал. Там, и Там всегда свободен. Хорошо быть свободным в Духе. Святом, Святом, потому что даже если тебя посадят в тюрьму, Винаги. если ты верующий человек, то ты даже в тюрьме свободный человек. Винаги. Потому что в Духе. Винаги. Я спою, исполню сейчас эту песню.